Бовском царстве и скандал. Князь Хабаровский фургал, но не то чтобы сбунтовался, мзду в столицу не прислал. Кто таков? спросил сурового государь российский Вова. Диак Стрелецкого приказу разъяснил. Не наш из новых. Он вначале понимал, и бюджет свой отдавал, а потом с цепи сорвался. Ну, шакала не фургал. Кем назначен, почему, кто дал грамоту ему, направление такое, взять засранца и в тюрьму. Полетели только рады. Вся опричная бригада, за волосья притащили и востроги заточили. Но народишка бунтует, а опричники лютуют. Князь удельный завертел, всю то Такую. Диак судебного приказа приговор озвучил сразу. Гад убийца посадили не разносит пусть заразу. Если каждый князь возьмется мзду наверх не отсылать, в царстве все перевернется, будут много понимать. У князей одна задача. Для царя служить батрачить не стране и не народу, а придворным и синоду. Всем князьям такой урок. Под присмотром ты, сынок. Раз назначен направление, отсылай наверх оброк. Обеспечь голосование, всех указов понимания. Весь удел быть должен за, чтобы царь там не сказал.